Добрый день, дорогие подписчики! Несмотря на суровые, серьезные такие времена, мы не замораживаем наши стройки, мы продолжаем строительство. Цена на стройматериалы пока неизвестна для заказа строительства, но наши готовые дома мы достраиваем и готовим их к продаже. Сегодня я веду репортаж из поселка Жемчужный, где мы строим дома по проекту Переславль. Напомню, поселок Жемчужный расположен в 20 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. В поселке асфальтированы дороги, разведен газ, рядом магазин, мусорные контейнеры для вывоза мусора. Все это бесплатно. Школа в 4 километрах Лунева, там же детский сад. Поселок уже очень обжитой, уже прилично застроен. Многие люди живут здесь постоянно. И, соответственно, не страшно, не скучно. Очень весело, люди все хорошие, строились с нами, покупали дома у нас. Так что соседи будут отличные. Подробный ролик о поселке Жемчужный есть и на нашем сайте, и в инстаграм, на YouTube. Правда там он еще был такой пустым полем. Сейчас, как видите, он уже больше половины застроен, наверное, нужно на 2 Дом с строительной площадью 144 квадратных метра, площадью по БТИ 133 метра, возводится на залитой бетонной плите, возможно установка теплого пола. Соответственно, дом сдается полностью под ключ, все системы канализации, отопления, горячо-холодная вода, все работает, все проверяется. На все дается гарантия. Дом в состоянии заезжай и живи. Эти дома вам хорошо известны. Вы их видели уже в наших обзорах. И вот сейчас видели много стоит этой поселке. Очень популярный проект, любимый очень многими. И сейчас мы... В нашем доме Как вы видите, пол Мы заливаем полностью плита На которую можно монтировать Теплый пол Никаких там винтовых сваев Стены деревянные Потолки деревянные Все это красится Пол на стеклопакеты Да, конечно Сейчас возникает Некоторый вопрос, за какую цену Придется класть ламинат, двери Скорее всего, все это прилично подорожает Соответственно, дома в цене подорожают тоже Просто так как квартиры дешеветь тоже не будут И они подорожали уже примерно на 20-30% в хороших локациях То все равно наш дом по цене будет приблизительно Как однокомнатная квартира на окраине Москвы И все-таки согласитесь, свой дом 140 метров с землей в хорошем житом поселке с отличными соседями. Это ну, нечто другое, чем в 40-50 этажном доме маленький клочок, маленькая клетка келья. Я всегда все-таки за одноэтажную застройку, за простор, за свободу. Я надеюсь, вы тоже оцените это и будете перебираться жить за город в природе, к свободе, к солнцу. Я уже снимал видео о таком доме, уже готовом показывалось, что все. Ну давайте посмотрим просто еще раз этот дом строящийся. Здесь у нас веранда, э -э тоже с залитым полностью полом, э с -э, залитым ступенью под кольцо. Котельная, котельная под газовый котел, под оплату. Дом отделан фасадной плиткой хауберк. Окна по типа, стеклопакеты. Коротко по планировке скажу. Ну, они уже есть, эти видео. Но, то есть, кухня-гостиная. Достаточно просторная. С большими окнами. Гостиная. Здесь основной формат. С тамбуром. И сделать можно большую гардеробную спальню и сам узел. Достаточно просторный, можно поставить джакузи, можно поставить стиральную машину. Все здесь войдет хорошо. На втором этаже Три спальни И санузел Некоторые люди, у нас был прошлый раз заказчик, он захотел санузел только на первом этаже сделать здесь 4 комнаты. Можно сделать так, но мне кажется, что в большом спальни санузел на втором этаже все-таки нужен. Также здесь можно а, оградить гардеробную или сделать из комнаты санузел гардеробную. Ну, то есть, возможно, любые варианты. В данном случае это вот так. Три спальни и санузел. Вот вы видите поселок. На данный момент продается этот дом. Строится дом, если вы видите напротив, он тоже продается. И строится дом, вот где вы видите еще не ставлены окна. Он вот сейчас убивается хауберг плиткой. Три дома. Строится соответственно по ценам, по ценам мы пока точно не определились. Но Нонтировочно полностью готовый дом со всеми работающими коммуникациями, с канализацией будет стоить порядка 11 миллионов с землей. Совсем. Соответственно, если приобретать дом на этапе строительства, то мы сделаем скидку. Если вы сами хотите какой-то сделать этап, например, в доме, который строится еще, или там нет окон, нет коммуникации, например, вы сами захотите сделать коммуникацию или что-то, естественно, мы тоже это вычтем, это скинем. Вот так